Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем читать статью из свежего выпуска газеты «Хочу в СССР 2» от 24 июня 2019 года, 12 номер. Она называется «Афидевит правды». Афидевит правды о нелегальном аресте 7 мая 2019 года гражданина СССР с нанесением чашки телесных повреждений, шестью вооруженными в униформе. Предположительно, работающими в фирме марки «Полицай СС», совместно с судебным приставом города Бюнде, франк царит за живого мужчины из плоти крови, в здравом уме и твердой памяти гражданина СССР, обладателя права, представителя и Александра Арнольдовича Миллера или и Александр Мюллер на территории германского государства оккупированного частной коммерческой неправительственной структурой Союз и или Германия Донсбрендстрит номер 36 16 11 478 СИП девять 1, 1 Мой конфликт так называемыми властями на территории германского государства Рейха. У ФРГ нет граждан, нет территорий, нет ничего. Начался с неуплаты налога на землю и дождь. Дождь, который собирает крыша моего дома. На обратной стороне требования об уплате. Легким шрифтом значилось дело находится в, разбира... в судебном разбирательстве. Еще не решено все налоги – это добровольный подарок на данный момент. Мэру города указали на этот факт, объяснив, что заплатим мы, когда все станет ясно. После этого мы получали по 3-4 желтых письма в день от судебных приставов от суда, в кавычках, города Бюнде. Нелегально, без почтовых марок, их бросали около 4-5 утра в ящик. Сумма росла пока не выросла до 2700 евро. Потом они решили продать мой дом, то есть оставить его без моего ведома на принудительную продажу. Стоило он мне 300 тысяч евро по выплаченному кредиту, а выставили его на продажу за 160 тысяч евро. Угрожали продать, если не уплачу эту сумму. Скрипя сердцем, я сделал это. После чего мне сказали, что надо уплатить еще в полторы тысячи евро, которые город заплатил наперед суду, чтобы он поставил мой дом на публичную продажу. По болезни я давно не работаю. Живем на то, что жена заработает. Это около 800 евро в месяц. Я не получаю пособий по безработице, и социальной помощи. Живем как можем. Перебиваемся. А О счете в 215 евро я вообще уже ничего не помню. Кто сможет отвечать на 5-7 писем в неделю? И вот внезапно 7 мая в городе Бенде в 10 утра было совершено нападение на гражданина СССР меня Александра Миллера с нанесением тяжких телесных повреждений на дворе собственного участка уже выплаченного в кредит дома судебным приставом господином Франк Царрис и двумя вооруженными, в униформе без предоставления своих удостоверений, без фамилий, в общем, неизвестными лицами в синей форме. Раньше была зеленая, теперь морское право, полицаями. Они требовали от меня 215 евро. Я отказался им платить. Они начали мне заламывать руки. Да все никак не могли. После чего они позвали Кранка, чтобы тот схватил меня за ноги. Он подбежал, рванул меня внезапно назад, и я упал лицом об асфальт. Сев на меня, Франк держал ноги, в то время как двое неизвестных били меня коленями по ребрам упираясь мне в спину, никак не могли надеть мне наручники. Вызвали подмогу, еще две машины приехала, выбежала из них четверо неизвестных, защелкнули наконец наручники и увезли меня в участок. Меня заставили снять обувь, брюки и только в нижнем белье бросили меня в камеру. После уплаты моей дочерью суммы по рекету меня выпустили. Вот так. Мы живем в демократическом государстве ФРГ. Дальше идет текст на немецком. Подпись Александр Мюллер. При поддержке советской военной администрации в Германии. Сайт. Видите? Нападение полицая. А ведь правда. И Дэвид правды от живого мужчины из плоти и крови в здравом уме и твердой памяти Дмитрий Мельцер и, или Дмитрий Александровича Мельцлера, гражданина СССР, обладателя права представителя и как чрезвычайного уполномоченного представителя Советской военной администрации в Германии СВАГ. Народного контроля СССР иск заявление о совершенном преступлении с преследованием на коммерческую частную неправительственную организацию Германия Союз, маскирующийся под Федеративную Республику Германия, Думбрадстриф номер тридцать четыре, шестнадцать, одиннадцать, четыреста семьдесят восемь, СИК, девяносто один, Зарегистрированный на Франка Вальтера Штанмайера. Справка на сайте www.upiq.d. Не государство. Не государственный фрагмент. И тем более не Германия. Правоприменник. Германского государства. Германского рейфа. Всех находящихся на службе сотрудников аппарата управления. сделаем аппарата управления Федеративной Республики Германии всех партий и, и всех всех партий всех, всех организаций всех объединений исполнительной сети, отменившей полностью на основании очевидных фактов, не требующих больше доказательства права и свободы человека и демократические основы основной закон для ФРГ от 23 мая 1945 года и до сих пор действующие предписания СВАГа, а также участник союзников Второй мировой войны, войны по денацификации, демилитаризации, демократизации и декартелизации. От кого? Дмитрий Мецлер, СВАГ, Советская военная администрация в Германии. Адрес. Почтовый индекс Биттельдор. Ну Адрес можете увидеть сами на, на этом. Вне 12 или более презумпций права в частной бюлгии БАР. Британский реестр субъектов агреди агредитации. вернемся в начало. Дне конкордата от 1933 года имперский конкордат договора, заключенного 20 июля 1933 года между нацистской Германией и Святым Престолом, определявший статус Римско-католической Церкви в Германии и завещательных трастов римского иль, или канонического права от 1302 года Унам Санктам Или и, и или от 1455 года Романус Понтификс и или от 1800, 1481 года Этерни реджис и или от 1537 года Сублимис Деус и или 1540 года режиме militantis ecclesia вне zik и или чистуйки веetrust act от 1666 года человека и гражданина запрещается обращать Этому письменному показанию под присягой о а Федовиту правды нужно было обязательно, безусловно, подчиниться, так как это неоспоримо задним числом и обязательно к выполнению каждому мужчине и каждой женщине беспрекословно. Как верховная власть союзников на основании декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии и СССР Соединенного Королевства США и Временным правительством Французской Республики от 5 июня 1945 года. А Федовик Правды действует 7 числа первого месяца 2019 года от рождения Христова. 17 часов 28 минут по европейскому времени. Основные права и свободы неотчуждаемы. Основные права и свободы человека неотчуждаемы. И принадлежат каждому по рождению. Права и ответственность четырех стран, союзников в отношении Германии в целом и Берлина в частности будут этим документом никак не затронуты. Глубоко уважаемая господа, госпожа, председатель, президент Федерального Верховного Суда Германии ФРГ Беттина Лим, Лимперг. Федеральный Верховный Суд Германии высший, немец, высший судебный орган в ряду судов общей юрисдикции в Германии. Федеральный Верховный Суд Германии является последней инстанцией по всем уголовным и гражданским делам. Так, дальше идет текст на немецком. Мы его не читаем. Вращаемся наверх. И читаем то, что у нас на русском. Я есть Дмитрий Александрович Метцвер. Или Дмитрий Метцвер. Живой мужчина из плоти крови, в нет, твердой памяти, гражданин СССР, обладатель права, представитель и бенефициар. Как чрезвычайный и представитель Советской военной администрации в Германии, приказываю, распоряжаюсь, даю инструкцию вам, как вам, как госпоже, председателю, президенту Федерального Верховного Суда Германии ФРД, Беттинила, Лимпер подать немедленно иск, принять немедленно иск на коммерческую фирму и или неправительственную организацию Германия Союз и или Федеративная Республика Германия. Дом братстрит номер 34, шестнадцать одиннадцать, четыреста семьдесят восемь, СИК 91 Жалобу в суд для достижения немедленной и безоговорочной капитуляции Третьего рейха немецкой нацистской колонии Федеративная Республика Германия, как экономического, политического и финансового деятеля международного фашизма, для того, чтобы все подозреваемые криминальные ОПД Федеральное правительство Германии и Кабинет министров, частные лица и ИГИЛИ, юридические лица и или неправительственные коммерческие организации, причастные к совершению преступлений нарушению прав человека, были призваны к ответу и уголовному расследованию этих преступлений все так называемые правительства, прокуратуры, прокуроры, суды, судьи, адвокатуры, адвокаты, полиции, полицейские, применяющие до сих пор 79 законов со времен Третьего Рейха, что уголовно наказуемо, и запрещено. Этим самым я подаю сегодня иск о заявлении и заявление о совершенном преступлении с преследованием против Федеративной Республики Германии всех членов правительства. Федеративной республики Германии, нацистской колонии, коммерческой неправительственной организации Германия, Союз, Федеративная республика Германия, Дунст предстрит номер 341611478 11 478 ЗИГ 9121, зарегистрирована на Франка Вальтера Штанмайера. Справка на сайте не государство, Негосударство, негосударственный фрагмент и тем более не Германия, правопримерник германского государства, германского рейха, всех находящихся на службе сотрудников аппарата управления Федеративной Республики Германии, всех партий, всех организаций и всех объединений исполнительной сети. Из-за нелегального и запрещенного введения до, сих, до сегодняшнего дня политически, экономический и по государственному праву, не капитулировавшего в 1949 году Третьего рейха Адольфа Гитлера с 1933 года, препятствующий заключению мирных договоров, до сих пор не оконченной Второй мировой войны, а также участие в нацистских военных преступлениях, геноцида народов, обман по договорам, Нелегальная аннексия Германской Демократической Республики Советской зоны оккупации СЗО в 1990, 1990 году через ФРГ. Текст идет на немецком, немецком. Мы опускаем. Так. Где у нас дальше идет Существует принудительная необходимость немедленного восстановления правопорядка и безопасности в настоящее время до сих пор существующих зонах оккупации союзников и включительно русской зоны оккупации, советской зоны оккупации, согласно действующим законам союзников и советской военной администрации в Германии. согласно Гаагским конвенциям о правилах ведения войны и международному праву в Германии. При этом речь идет о восстановлении безопасности, стабильности и порядка в Европе и во всем мире. Место преступления ⁇ Федеративная Республика Германия на территории германского государства Рейха и за рубежом. При этом речь идет о восстановлении безопасности, стабильности и порядка. В Европе во всем мире. Время с 1990 года до сегодняшнего дня. Подозреваемые личности. Федеральная разведывательная. Так. ручки Федеральная разведывательная служба БНД Германии располагается в Пулахе и в Берлине возле Федеральной службы защиты Конституции Германии и службы военной контрразведки. Федеральная разведывательная служба БНД Германии президент Бруно Гундрам Вильхельм Каль родился 12 июля 1962 года Эссен. Господин вице-президент Федеральной разведывательной службы БНД Германия ФРГ доктор Ольгил. Господин вице-президент по военным вопросам генерал-майор Вернерс с Господин вице-президент по центральным вопросам и модернизации бригадный генераль генерал Михаэль Бауман. Господин президент ведомства по охране Конституции Томас Хальденбанг и или господин вице президент Михаил не Нейр... Майер и или господин вице-президент Синан Селен. Господин президент службы военной контрразведки Кристоф Грам родился 1958 год Рюссель Рюссельсхайн. Господин вице-президент службы военной админ адмирал Миха... Флота Михаэль Кула. 27 декабря 1960 года в ФРГ. Состав правительства Федеративной Республики Германии 17 года. 17 марта 2018 года федеральное правительство ФРГ состоит из федерального канцлера и федеральных министров. Оно действует на основе статей Конституции ФРГ. Федераль... Федеральный канцлер определяет основные направления в политике. В списке ниже перечисляется, какой пост возглавляет город-место управления, кто имя, фамилия, партия. Федеральный президент Ферди Франк-Вальтер Штаннмайер, не... по-немецки Франк-Вальтер Штан Родился 5 января 1956 Детмольд. Детмольд. Федеральный канцлер Берлин Ангела Меркель, врожденная Каснер, родилась 17 июля 1954 -го года Гамбург. христианско демократический союз Германии. Господин вице-канцлер и федеральный министр финансов Олаф Шольц. Господин Федеральный министр внутренних дел строительства и родины. Хорст Лоренц Зейхофер. Господин федеральный министр иностранных дел Хайко Маас. Господин федеральный министр экономики и энергетики Питер Альтмайер. Госпожа федеральный министр юстиции Катарина Барли. Господин федеральный министр труда и социальных вопросов Вольфганг. Убертус Хайл, госпожа федеральный министр обороны Урсула фон дер Лейен, госпожа федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер, госпожа федеральный министр по делам семьи, пожилых граждан, женщины молодежи Франциско Гифай. Господин федеральный министр здравоохранения енс Шпан, господин федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреац Шоер, госпожа Федеральный министр экологии, охраны природы и строительства безопасности ядерных реакторов Свинья Шульца, госпожа Федеральный министр образования Анна Мария. Антония Карличек, господин федеральный министр экономического сотрудничества и развития Герхард Герб Мюллер. Пояснение о Федеративной Республике Германии. Первое. Фальсификация договора об объединении фрг ГДР от 3 октября 1990 года. Принцип. Законы без определения области действия не являются действующими и не являются и не имеет никакой юридической силы доказательства, среди прочего, вердикт Федерального конституционного суда ПКСЕЗ три, ПКЗЕ три, два, восемь, восемь, три, девятнадцать, Ф, шесть, триста девять, скобки триста тридцать восемь, триста шестьдесят три, скобка. Второе. 17 июля 1990 года аннулируется внешнее управление Федеративной Республики Германии. Фергей в Германии от 23 мая 1949 года путем безвозмездной отмены пространственной сферы применения статья 23 оккупационного порядка основного закона ОЗ для Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 года. Это означает с наступлением перехода 18 июля 1990 года к 18 июля 1990 года в 0. В 0 часов 01 минуту в соответствии с государственным правом де Юры потерял силу прежний орган оккупационного порядка Федеративная Республика Германия. Вместе с тем с союзническим, союзническим военным основным законом, как и все прочие военные приказы, как, например, все федеральные земли оккупационного органа Федеративная Республика Германия. Юридически эта отмена должна была быть применена на практике 29 июля 1990 года. Доказательства. Ведомость федерального законодательства 2 страница 885 дробь 890 от 23 сентября 1990 года. Третье. Того, того самого 17 июля 1990 года четверо союзников высшая власть поставили себя вне международного права и тем самым вне Гаагской конвенции о законах введения сухопутных войск, войн дали Германии, равно германскому рейху, возможность полностью восстановить Германию в границах по состоянию на 31 декабря 1937 года. Немцы и, и юридическое лицо субъекта права германский рейх в 1990 году должны были восстановить государственность в Германии, что, однако, было предотвращено последствиям фальсификации. 4. Прежняя ФРГ-1 слилась 3, 3 октября 1990 года с ГДР ФРГ-2. доказательства договора об объединении от 31 августа 1990 года была создана Новая ФРД с измененным основным законом Базикло 2. Основным законом 2. В результате 5. В результате перечисленных действий по инициативе властей, союзников, на 3 октября 1990 года в ООН были вычеркнуты прежние ФРД 1949 года с кодом 280 из Регистра кодов стран. ООН, а также ГДР с кодом 278 по регистру кодов стран ООН. Заново была офици официально зарегистрирована разблокированная германская территория под названием Германия под новым кодом 276 в регистре стран ООН. Прежняя Федеративная Республика Германия как Германская Демократическая Республика Стали юридически ничтожными. Новая ФРГ-2 молча взяла на себя управление Германией. Это новая ФРГ в доверительном управлении является организацией преемником 3 октября 1990 года и управляет под именем Германия и под именем Союз Бунд. Смотри фото 1. Шесть. Двойной отменой союзниками затем было снова введено Преимущество военных законов. Оккупационное право в Германии, юридический трук. Доказательства. Второй закон об упорядочении. Федерального законодательства в рамках компетенции. Федерального мини министерства юстиции. Так. So.